здравствуйте сегодня 12 марта 2020 года канал народовластия программа плохие новости я вячеслав мальцев и у меня прямой эфир вещаю я конечно из дальнего зарубежья так что напишите как слышно как видно прием да как слышно как видно прием <как> так так, так... Ого... Так, здравия Вячеслав всем нашим, все нормально... Ага, отлично... Звук нормальный, картинка супер, ну и хорошо... Так, так, так... Угу. Значит, вот там под видео ссылка на YouTube-канал с, с мультфильмами, значит, вот с этими э, мальцами, да, и в описании есть эта строчка, приходите по ссылке, там есть мультфильмы, которые видели, есть, которые не видели, там их штук 20, поэтому уже сбились, какие вы видели, какие вы не видели, это делает наш художник, я тоже помогаю, там много мультфильмов сделано по моим сценариям но ну и масса его творчества собственного поэтому я прошу приходите туда и берите и распространяйте это очень важно такая же ссылка если кто-то здесь не увидит есть у меня на авторском телеграм-канале авторский канал Вячеслава Мальцева. Подписывайтесь на авторский канал Вячеслава Мальцева и подписывайтесь на народовластие новости. Все это в Телеграме. Так, так, так. Вот а, интересные вещи писал я в 12-м, там, в 11 году. Вот 11 марта 12 -го года. Помните, плакат опубликовал, я его снова опубликовал на телеграм-канале, посмотрите, там э, этот э, «Дракон с двумя головами» и Путин, одетый в э, корону. и там был, Это был в 12 году, но написано гораздо раньше, написано еще, наверное, в 10-м, «В царстве кощея заебся ващея». Вот представляете, если тогда, там 10 лет назад, это уже было актуально, то как сейчас-то, в общем, -то, это просто жуть какая-то. И 12 марта 2011 года в СМИ писали, можете погуглить, работающее население РФ к 2020 году сократится на 7-8 миллионов. Я пишу, а общая численность сократится минимум на 50. Думаю, действие режима по такому чудовищному сокращению русского населения это и есть единственная путинская стратегия 2020, то есть 2020. Так оно и получилось, видите. Так, вот в 2011 году, 12 марта, Путин требует предоставить от глав регионов программы по здравоохранению, по модернизации. Вот модернизировали здравоохранение. Я тогда написал с учетом своих интересов. Ну, правильно, конечно. А вот интересная тоже заметочка. 12 марта 2012 года, топ-ньюс, очень а, топовая новость. Лысеющего пингвина снабдили гидрокостюмом. Я пишу, я думал это про то, как Путин... Амфора доставал, а это и правда про пингвина, и называется «Впервые ошибся насчет Путина». Так, ага. Вот 12 марта 2014 года парламент Крыма принял декларацию независимости, чтобы присоединиться к путинской эрефии. Это я пишу, странное у людей в Крыму представление о независимости. Это вот к вопросу <coughs> по поводу крым наш", да? Еще раз напоминаю, живой журнал Мальцев, 12 марта 2014 года. Еще не было 18 марта, еще не было никакого там этого референдум и все такое. Так что <кười> <кười> так ну вот 12 марта 40-го года подписан договор между Советским Союзом и Финляндией очень важный этот день, понимаете потому что это день э э э страшного обмана, там разные историки рассказывают о том, что по договоренности Выборг должен отойти был Советскому Союзу, а на самом деле ситуация была такая, что по договоренности то... Та территория, которая фактически занимается на 13.30, она и остается за Советским Союзом. И с утра, когда велись переговоры, о а связи, естественно, с людьми не было, они были в Кремле, да, Сталин дал команду наступать. И отчаянно наступали, гибли пачками для того, чтобы захватить выбор. И они его к 13.30, в общем-то, почти целиком, хотя не целиком, захватили, да. И таким образом, или э э э э э э к 12, к 12 часам, не к 13.30, к 12. К 13.30 уже все было ясно. Так. А вот. Пишет, Россия, просыпайся, ты обосралась. А я и не сплю. Так оно и есть. Слава, привет, в активно пропагандирует мысль, что не Путин правит Рашкой, а иностранные корпорации, он типа ни в чем не виноват. Ну, значит, то первого надо слить, да, чтобы побороть те, тех, кто реально правит. Значит, нужно вот эту прослойку слить, надо его убрать и, и разобраться тогда. Это <клёх> абсолютная глупость, конечно, но я понимаю, что ватники вот это вкуривают, но мы надо объяснять. Ребят, тогда он нам вообще зачем? Мальдс, третий день хожу с ощущением, будто мне в лицо и душ смачно харкнули. Я тоже жутко недоволен, мягко говоря. Просто ощущение... Вы знаете, у меня нет сейчас ощущения безысходности, но у меня вот от такого бессилия, что нельзя оторвать эту лысую голову, блядь, плешивую. жуткое настроение, конечно, просто жутко. Когда у меня жуткое настроение, я становлюсь очень тихий и спокойный. Это жена моя может подтвердить. То есть я очень, так сказать, слова только с трудом подбираю, потому что мысли все время об одном и том же. А... Никогда не нервничаю, когда такая вот ситуация. То хожу, думаю, думаю. Как же оторвать эту лысую, блядь, плешивую башку-то, а? В каком состоянии выборка остальная остальное в Финляндии? Да, я тут об этом даже и говорить не буду. Это и так ясно. Это и так ясно. Вот, и... Ну, по поводу финской войны, я думаю, вы сами все прочитаете, то есть потери, которые были оглашены сразу после войны, да, это 95 тысяч погибших в России, ну, в смысле советских, и ну, по разным сведениям разное количество, то есть около 20 тысяч фин. Да, ну на самом деле перво, э, первые цифры были еще меньше, где э, финны указывались по фамилиям. Сейчас вот рисуют больше 25 тысяч и говорят, что мы можем подтвердить двадцать тысяч. Я не знаю, как они могут подтвердить. Не, ну вполне допускаю, можно все что угодно подтвердить да, в современном мире. Но ощущение того, что по какой-то причине натягиваются финские потери. А, а зачем? То есть они прекрасно воевали, они очень все здорово сделали, да, с точки зрения военной стратегии и тактики. Поэтому, я думаю, смысла нет там какие-то дополнительные себе минусы рисовать, потому что потери в данной войне – это минусы, это не плюсы. Сейчас модно как-то гордиться потерями. Так, ага, ну мы еще такое. Мы еще про китайские потери не все слышали. Да? Когда услышал про китайские потери во Второй мировой войне, ну, уже изначально сейчас говорят под 40 миллионов, там, втихаря, так пока еще не, не, не, не то, что неофициально, на об этом заявлять, ну так Ну, там около 40, да, там 38 цифру называют. На самом деле цифра больше, гораздо. И когда она будет целиком оглашена, я думаю, ну, это такой козырь у Китая. И он ее эту цифру может доказать очень легко. Так, и пишет Сашка, шаман наколдовал, так, таки доллар по 75. Тут не надо быть никаким шаманом, понимаете, то есть он... Вот что экономика России должна рухнуть, это совершенно очевидно, она рухнула, да, только за, за счет некоторых условий, да, за счет утилизации Советского Союза, глупости народа России, который позволяет себя оббирать и так далее, вовиных каких-то а, выкрутасов, связанных со взятками, которые он там возит, да, и так далее, ну и с, прежде всего богатством земли русской это же самое главное, если бы ничего этого не было там нефти, газа и Советский Союз не настроил бы всяких трубопроводов, газопроводов и так далее, то чем бы Вова жил, бы давно не было тут. вот и сегодня день работников уголовно-исполнительной системы, день Вертухаев то есть я удивлен, 31 октября один день Вертухаев и 12 марта тоже День Вертухаев. Удивительно, два праздника, причем узких. Есть еще и День работника юстиции, потому что это к юстиции относится и так далее. Вот я в телеграм-канале э, в своем разместил стихотворение Брюсова «Каменщик». Я очень люблю это стихотворение. Прочитайте его, не поленитесь, очень оно хорошее. Могу здесь прочитать, если вы позволите. Каменщик, каменщик в фартуке белом, Что ты там строишь, кому? Эй, не мешай нам, мы заняты делом, Строим, мы строим тюрьму. Каменщик, каменщик с верной лопатой, Кто же в ней будет рыдать? Верно не ты и не твой брат богатый. Незачем вам воровать. Каменщик, каменщик, долгие ночи, Кто ж проведет в ней без сна? Может быть, сын мой такой же рабочий, тем так тем наша доля полна, да? тем наша доля полна. Каменщик, каменщик вспомнит что-то сбился я все. Надо текст открыть. Секундочку. Блин, вот взялся читать стихи и так, ага, каменщик, каменщик, долгие ночи, кто же проведет в небе сна, может быть, сын мой такой же рабочий, тем наша доля полна, каменщик, каменщик, вспомнит, пожалуй, тех он, кто нес кирпичи, эй, берегись, под лесами не балуй, знаем все сами, молчи. Вот это вот «знаем все сами молчи» это нечто такое чудовищное, что в русском народе неистребимо. Почему молчи? Почему молчи? 12 марта по старому стилю 27 февраля, да? а по нынешнему, по новому, по Григорианскому календарю 12 марта произошла Великая Февральская революция. Да? Если бы не было Великой Октябрьской, то Февральская бы называлась Великой. Но вам рассказывают о том, что царь-батюшка 15 марта по новому стилю подписал манифест об отречении, и вот таким образом и случилась эта революция, а если бы он не подписал что ни хрена бы ничего не случилось, ведь такая ерунда. Все случилось уже 12 числа, 12 марта, за три дня до того, как царь-батюшка все подписал, и подписал -то только потому, что уже все случилось. То есть произошло вооруженное восстание, совместно э, военные, то есть солдаты, э, запасной полк восстал, да, Витебский какой-то, вообще не помню. Вот, и перебили своих офицеров, кто не пошел с ними, а многие, кстати, и пошли, и вообще э, огромное количество офицеров поддержало революцию, чтобы вы знали. Потом Октябрьскую революцию поддержали 30 с лишним тысяч офицеров. Одних только генералов 300 человек было. Да? Так что революции тогда охотно поддерживались, особенно военными, потому что они видели, что происходит. И к обеду уже все было устроено, что называется. Ну, понятно, что пришли к власти опять некие люди, которые вовремя подсуетились, да, то есть это была Госдума, которая создала Временный комитет, этот Временный комитет потом стал Временным правительством, если вы помните, потому что так был Временный исполнительный комитет. Вот, и... Ну, нужно понимать, что революция случилась 12 марта, а не 15 марта, это принципиально. Революция не потому, что царь подписал манифест, а царь подписал манифест потому, что случилось вооруженное восстание, случилась революция и были избраны, фактически, ну или назначены, там будем считать, что назначены, назначили сами себя, новые органы власти, которым, в общем-то, все подчинились. Это насчет легитимности, кстати. Опять же вопрос о а легитимности. И это, блядь, нелегитимно. Почему легитимно? Это уже было все легитимно, если все подчинились, значит это легитимно. Дедушка Ленин потом не подчинился. И власть сразу стала нелегитимной. Потому что дедушка Ленин со своими рабочими, солдатами там, и матросами оказался сильнее. Поэтому тот, кто сильнее, тот и легитимен. Это парадокс легитимности. Но все должны воспринимать его таким, что он сильнее. Понимаете? Вот Путин сейчас абсолютно не сильнее нас. Он гораздо слабее. Поэтому он абсолютно нелегитимен и а народ склоняется перед ним. То есть, случилось нечто страшное. Какая-то репа лысая бля, ухватила в заложники целый народ огромной страны. Огромный народ огромной страны находится в заложниках. До такого вообще никогда не было. Как? Вот такие дела. Так. В целом вот заявил, что число россиян, намеренных поддержать поправки в Конституцию, серьезно увеличилось. Насчет еще что этому в ЦИОМ рассказываю? Вот вы сейчас подойдите к любой бабушке и дедушке спросите про поправку в Конституцию. Что они вам скажут? Знаете, что им говорят социальные работники, которые ходят? Они им рассказывают, вы пойдите за увеличение пенсии и проголосуйте. Об этом говорят. Вот как не стыдно вот этим подонкам но это социальная работа, что много денег что ли получают Что они не видят, что в России происходит И ходят, обманывают стариков Зачем, я не могу понять Вот как хочется посмотреть в лицо и сказать Те зачем, дура ты Жуть, конечно С голыми руками все равно ничего не добьешься Ну как вы не понимаете, при чем здесь голые руки Руки никогда не бывают голые, когда их много. Нужна массовость, все, больше ничего не нужно. Большая масса людей. Что же вы думаете, большую массу людей смогут загнать, что ли, куда-то? Да никто и загонять не будет, если таких людей будет много. Вот как в февральской революции. Вы что думаете, вот эти вот солдатики, что ли, сыграли, роль они потому и стали то своих начальников убивать потому что увидели что все народ восстал они баб увидели 8 марта на улице, огромное количество ходило с плакатами, с дубинами. Они увидели интеллигентов в котелках, да, они увидели рабочих там уже с молотками, с топорами выскочило. Огромное количество, да, там какой-то патронный завод, там Путиловский завод, там куча народу была, представляете, ну и куда эти солдатики? Они понимают, я даже в истории... Как бы это не читал, но я убежден, что им сказали, сейчас пойдете их разгонять. Они сказали, сейчас, и все, и на этом все закончилось. Вячеслав, мы умремся при Путине. Вы знаете, это, это вообще-то зависит сейчас от нас. Не страшно умереть при Путине. Страшно, что он после этого жить останется и править да? Если бы был такой вот расклад, что умереть и он сдохнет То я готов был бы с удовольствием Я понимаю, что жена моя там он цыкает языком Потому что я все-таки отец ее детей Но если это был бы вот э, цена вопроса Я бы ни секунды даже не сомневался, бля Слово сайты, чтобы смотреть в Саратове, а то я скоро туда еду. Почитайте про а, Саратов, да. это, это интересно. Особенно смотря что вам, какие предпочтения у вас. Говорухин, когда приезжал, шел смотреть русских художников, музей родищего. Если да, если вы увлекаетесь живописью, советую, там много. Хорошего там и Поленов, и Возовский, и все, что хотите. И, и если с точки зрения музыки, музыкального искусства, то, конечно, консерватория, филармония и сама консерватория является памятником архитектуры, очень красивы. Центром посмотреть, липки можно посмотреть. Если вы любите 12 стульев, там золотой теленок, то там очень много отсылок в золотой теленок, в золотом теленке Саратов проходит как Арбатов, и все э, объекты, которые там описаны, они существуют, ну, и не существовали на самом деле, то есть и аллея молодых дарований в Саратове называлась аллея мертвецов. сейчас аллея осталась, а мертвецов, но ну, это памятники там различным деятелям искусства убрали, они развалились. И столовая профсоюзная Тоже осталось сейчас, правда, это обувной магазин И сама мэрия Саратова Это дом О-Бендера по фасаду в 16 году Висела табличка «Дом О-Бендера» Доходный дом имеется в виду okay, Илья Эльф записал о Бендера, Остап Бендер, очень интересно То есть я не знаю, что вас интересует но в Саратове есть что посмотреть, Саратов, если его так не обосрали, конечно, весьма... Они удивуют, Слава, они вообще в шоке, они там, там негде ходить, негде ездить, там просто ужас. Когда ты сейчас вот человек спросил, что там посмотреть, я вообще боюсь, что там только испугаться можно. Все закрывает, ничего не работает, вот все, о чем ты говоришь, я не уверена, что сейчас все функционирует. Вот 22 апреля, значит, состоится голосование... Как уже острики назвали, мне очень понравилось название плебисцит. Пле, плебессыт не плебисцит, да, а плебисцит. То есть плебеи, которые сад, так оно и есть. Вот я сейчас понимаю, да, вот что такая ситуация, когда даже дебилы поняли что все эти смены правительства, изменения конституции и прочие имитации бурной деятельности да, преследовал только одну цель – сделать Путина пожизненным властителем России. Все, другой цели не было у всего этого. Даже дебилы это поняли. Мы сразу об этом говорили, что все это преследует только одну цель. Да? Помните про ту какашку, да? что это для этого все делается вот, готов, соус весь этот готовится вот, и я думаю, что вот, спрашивают, как поступать в такой ситуации, как бойкотировать и везде и всюду говорить, мы не пойдем и всем говорить, что не надо идти ни в коем случае, да, ни при каких обстоятельствах вот такие вот дела Пишет, Терешкова испортила себе Некролуб. Чего вы за Терешкова-то волнуетесь? Она уже давно себе все испортила. Две трети региональных парламентов одобрили поправки в Конституцию. Удивительно, да? То есть еще их никто не читал, а уже все одобрили. Уже все региональные парламенты. Терешкова заявила, что критикующие ее поправки э, не любят страну. Я сразу вспомнил, помните, транскисты-уклонисты, родину не любишь, да, помните, там зычки такие. Вот она также выглядит, это Терешкова, родину не любит. Это она, сука, родину не любит, что тут можно сказать. Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию. Но если Путин это Россия по Володину, то, конечно, так оно и есть да, Но только я люблю другую Россию Я не люблю сильно Путина И Вальку, кстати, Терешкову Вот я говорю, я единственный раз, наверное Не, ну потом ты видел ее там уже вот Как-то во взрослой жизни, но не обращал внимания А вот в детстве у меня-то осадок остался Я в 4 года Когда мне было 4 года И что-то я ее увидел Терешкову с Николаевым С девочкой, которая мне, наверное, ровесницей была А мне что-то так она сильно не понравилась, у меня какой-то вот осадок остался, какое то очень неприятное ощущение на всю жизнь осталось. Терешкова обнулил свои за... сомнительные заслуги, да. Напоминаю, что ссылка вот на YouTube канал с мультами, с этими, которые называются мальцы, значит. Есть под э, в описании под видео под этим видео, а также есть на канале э, авторский канал Вячеслава Мальцева, там тоже эта ссылка есть. Заходите по этой ссылке на YouTube канал, берите все, что вам по понравится, делайте э, куда-то репостите, сбрасывайте и так далее, чтобы побольше народу все это смотрел. Не, ну а как, во-первых, мы купим студию на колеса, когда у нас еще нет денег на это, да, поскольку платежи какие-то совсем прекратились, то есть вот мы задаток дали, сидим, курим, пытаемся собрать какие-то средства, что-то вот, если вначале приходили, то сейчас не приходит ничего совершенно, ну я зачитаю сегодня, вот сколько там, Володин, преимущество России это не нефть и газ, а Владимир Путин, о как, Володин умеет это, ой, блядь, просто их, то есть другие страны, не волнует и то, что мы защитили права граждан, нашу культуру, историю, блядь, что они защитили. Представляете, памятники истории культурного наследия везде разрушены, что-то построили коммерческие объекты, какую историю они защитили, какую культуру. Жуть. Их волнует в основном один вопрос, он связан с поправкой Валентины Владимировны Терешковой. Их, конечно, волнует. Этот вопрос главный. Вова навсегда. Это, это не западные страны волнует. им как раз насрать. Это волнует тех, кто является э, представителем народов России. Вот я русский, меня очень сильно это волнует. Что вот эта сволочь утвердится навсегда. И вот, э, значит,. Главное, не исходя из вызовов, которые есть, угроз, которые мир существует, не нефть и газ, наше преимущество. Как вы видите, нефть и газ могут падать в цене, наше преимущество. Путин, который не может, что ли, падать в цене, Путин всегда бесценный, блядь, И мы его должны защитить. Представляете, как Нодовец стал разговаривать. Ну, я понимаю, зачем это говорит Володин, у него все есть, он кайфово живет и не готов занять пока место Путина по, по многим причинам, поэтому его эта отсрочка вполне устраивает. Я помню разговор с Володиным, когда избрали Аяцкого, Аяцков стал губернатором, а Володина назначил вице губернатор. И мы с ним разговариваем, я помню, и он, всенародно избранный губернатор, наш блять я слушаю, слушаю, думаю, сижу, молчу, потом говорю, слышь, я говорю, Вячеслав, с какой стати, говорит, глупый алкаш вызывает у тебя такой восторг? Вот только что, когда он не был губернатором, да, только что, когда он там вице-мэром был, да, ты уничижительно как-то о нем отзывался, да, ну и я его хорошо знаю лично. Почему же вот этот глупый алкаш вызывает такой восторг? И он тык, и сразу же переключается, вот как будто пластинку снял, другую поставил, уже разговаривать нормальным языком, уже без всяких всенародно избранных губернаторов, без всякой там этой хрени. Вот я думаю, что там такая же пластинка. Если кто-то думает, что он там серьезно что-то думает про этого Вову Путину, Вова Путин, Вова Путина обеспечивает ему хорошую жизнь, такую, которую никто бы ему не обеспечил. поэтому он будет сейчас что угодно молотить. Так. И один знакомый мне сказал, что очень любит Путина, говорит, я при нем живу очень хорошо ворую КАМАЗами, а ты не умеешь воровать, сиди и молчи. Да, вот. Знаем все сами, молчи. Молодец, вот, ваш знакомый. Для этого нужно определенную черту характера иметь, то есть, ну, скорее всего, отсутствие определенной черты – это совести. То есть, совести не должно быть, и тогда да, нормально Путин будет очень хорош. Я говорю, что Путин кто поддержит? Дураки и предатели, Все. Больше никого. Так. Вот пишет Майцев, хуй не, не, мне не надо чужих заслуг. Это, пожалуйста, туда, Вове. Это не про меня. И депутат Саратской областной думы в том числе одобрили, значит, но не единогласно. И... Абсолютный ноль. Это Радаев выступил, значит, за обнуление, пришел в Думу, выступил за обнуление и Валю Терешкову защищал. Там Радаев защищал Валю Терешкову. Абхохочется. Он хоть знает, кто это. Не, ну он знает, кто это, конечно, как же. Он знает, что это подружайка путинская, которая... Значит, Путин предложил На вечное правление Этого ему достаточно Пишет, Гитлер тоже получил единовластие, Да, так оно и было И кстати Гитлер использовал Таких Терешковых Эрнст да? Удет Это такая же Терешкова ну, Вспомните да, Был Манфред Ритт Самый основной ас Первой мировой войны, он погиб, ну как Гагарин, да? а вторым, так сказать, был Удит, и Гитлер его привлек на свою сторону, как он его привлек, ну тот цирк по всему миру показывал авиационный, он был летчиком от Бога, гениальный летчик, если вы посмотрите, значит, пилотаж Удита, остались кадры, ну я вам скажу, что это нечто. Это что-то сверхъестественное Против законов физики Так вот Причем это на этажерках мне это легко понять, потому что я, в общем-то, летал, вернее, на таких же самолетах практически. Поэтому я понимаю, что он вытащил из самолета больше, чем есть. Так вот, он такой цирк устраивал, а Гитлер поставил его инспектором, самым главным инспектором Люфтваффе. И, в общем-то, заслуга УДТ – это как раз Е-87, штука, которая, в общем-то, и решила исход многих компаний то есть, вы помните, тот, который Уи -уи -уи -уи. вот этот вот как раз Удет присмотрел такую замечательную машину, и что делал Удит, он, он понимал, он же не Терешкова, что все это, это очень мерзко, и он бухал, бухал, бухал, бухал до 1941 первого года, а в сорок первом году взял и застрелился, все, и ну там многие пишут, что он вот там какие-то ошибки совершал, поэтому на него наезжали, и поэтому он там застрелился, чушь собачья. из наездов никто не стреляет. Стреляется только тогда, когда выхода не видит. Выход ул где-то был замечательный, он мог уйти, да? Но он уже заморался И он таким образом... Я понимаю, что Валя Терешкова никогда в жизни не застрелится, потому что она даже не понимает, что он творит. Она готова была и при том режиме Творить все, что угодно И сейчас, но очень совпадение Такое серьезное да? То есть я понимаю так, что Эти путинцы Они, в общем-то, оттуда Все переписывают Слава, так как же 22 апреля идти, голосовать или не выходить из дома? Вообще не выходите из дома, вообще бойкоты, всем говорить, бойкотировать, как мы уже давно говорим, ни в коем случае нельзя, если вам будут говорить «идите, проголосуйте, заберите бюллетень», нельзя этого делать. Они еще и бумаги этой напечатают сколько угодно, еще 20 тиражей напечатают, тем более это какое-то голосование, это даже не референдум, нет никакого закона об этом голосовании. Я не пойму, как они это делают, понимаете? они собираются проводить голосование, а закона об этом нет, какое голосование? Поэтому нет, не, не надо подписывайтесь, подписываться. Депутат парламента Якутии сложил в полномочия после голосования по поправкам Конституции Сулустана Сулстан, Мыраан. Вот как ее зовут. Сулустана Мыраан. Красивое имя, надо сказать. Я теперь знаю, как зовут будущего президента Якутии. Потому что после всех этих финтов... То есть еще было, была какая-то надежда, что Якутия останется в составе России. Но после этих финтов с Путиным, конечно, когда все рухнет, Якутия уйдет. Безусловно, уйдет. И вот Сулустаном Мэраан, я говорю, достойный президент. Такие вот дела... И, значит, тут пишут, большинство регионов поддержали. Матвиенко заявила, что Путин поднял Россию с колен должен иметь право стать президентом. Можно сколько сколь угодно долго Вальку красные трусы критиковать и так далее. Но лучше этого не делать, да, лучше ватникам, которые той же пользуются риторикой, задать вопрос, который мы не можем вальки красные трусы задать, а как же Путин поднял с колен, в чем это выразилось, ну поднял с колен, в чем это, сука, выражается, да, вот это главное, Спросить у ватников, ну может народ населения в России стало больше, нет, народ вымер, ну, экономика, может быть, стала больше. Только ВВП в два с половиной раза сократился. Да, ну, они скажут, что это в долларах, какая разница. И в целых цифрах во всем сократился. Может быть, доходы людей больше стали. Ну, это вообще смешно, да. Может быть, самоубийств меньше. Да нет, кратно больше самоубийств. Полицаев, может, меньше стало. Кратно больше полицаев. Может быть, преступлений от этого меньше стало, что полицаев больше? Нет, кратно больше преступлений. Может быть, колбасой накормили вас, сука, которую вы все хотели при коммунистах? Да? Из мяса колбаса? Нет, из говна. Из пальмового масла колбаса? Есть, да, накормили пальмовым маслом, от которого все дохнут, блядь. И пищевой химией накормили. Может, войны нет? Войны-то нет, наверное? Так нет, есть война. И террористы какие-то есть, да. И в Украине война идет, приходится там путинским за русский мир чалиться, да. И в Сирии, так еще и в Африке, и везде нас воу Путин втянул. Так может быть вот все показатели, которые были у нас, может быть они обнулились не сроки Путина, может быть обнулились они вместе со сроками Путина все показатели. Когда-то же были какие-то хоть показатели. Сейчас нет никаких, сейчас, сейчас все близко к нулю. Жуть какая-то. Вот пишут про засланцев различных. Вы засланцев знаете, как можете с, сейчас идентифицировать очень хорошо? Тот, кто будет предлагать... Идти и проголосовать против – это или дурак, или засланец. Имейте в виду, нельзя этих людей слушать. Вот тот, кто будет предлагать продолжать в эту игру с Путиным играть, там на выборы идти, еще что-то. Нет. Все. То есть сейчас только жесткое, жесткое э, отмежевание вообще от всего путинского. Только жесткий бойкот. Так. Слава мои родители 60 купили кооперативную кровь, а кто-то такую же получил бесплатно от предприятия, а приватизировали все одинаково. Это несправедливо, и как поступим? Никак мы не поступим, а как мы поступим? Почему вы считаете, что это несправедливо, если ваши родители купили, а кто-то а кто получил от предприятия? Вот несправедливо, что ВОУ получил всю Россию, вот это несправедливо. Что Сечин получил, Роснефть, огромную часть того, что принадлежит всей России. А если кто-то что-то купил, а кому-то дали какую-то там херню на халяву, да, то есть право на жилье было по Конституции Советской, ну, дали жилье при каких-то обстоятельствах. А ничего, те, которые жилье получили от Советов, они взятки за это давали, что ли, что там... Какая-то коррупция была. О чем вы говорите вообще? С чем вы сравниваете? Просто иногда диву даешься. Кто Вот родители купили кооперативную квартиру, ну и радуюсь, что я могу сказать. Кому-то дали кооперативную квартиру, а, а, а, а они вот ее приватизировали. А я вообще никакую квартиру не приватизировал. Я не участвовал в приватизации, никому же я претензии не предъявляю что Мальцев не участвовал в приватизации, а кто-то всю страну приватизировал, да? Вот это мне не нравится. И не потому, что я не участвовал в приватизации всей страны, да, а потому что народ остался в жопе, и потому что Россия в жопе осталась из-за этого. И это реально мешает нам развиваться. Вова Путин и все, вся эта банда его. Поэтому... Я думаю, ничего мы с этим делать не будем И вообще какие-то мелкие вещи Нас абсолютно не интересуют Вячеслав, сдается мне Монкануни грандиозного шикера Хорошо бы, очень бы это хорошо было бы Вячеслав, помните К вам Мария Баронова приходила Она сейчас главный редактор РТ Ну да, ну что ж, бывает люди Кидаются из крайности в крайность, я понимаю, не все выдерживают очень долго. Да? Редактор, это кормушка, хорошая кормушка, конечно. То есть предложили кормушку, и человек согласился. Ну бывает, ну а вот в чем, допустим, ее обвинять? Мальцов, ты посадил людей и ублюдок. Это ты посадил людей Судя по всего ты КГБшник блядь, Мерзкий блядь, понимаешь? Мальцев людей посадил У меня нет ни тюрьмы, ни судов Ничего такого подобного нет Все это есть у вас Когда это будет у меня, я тебя, сука, посажу так Что ты не выйдешь никогда Козел Так вот, насчет Марии Бароновой Ну посмотрите, Мария Баронова участвовала Во всех э -э Протестных акциях И так далее то есть у нее там все нормально было. Друзья, подружки, интегрированные в путинскую систему. А она как-то э, находилась в других окопах. А потом что случилось? А ничего. Ничего не случилось, понимаете? И человек не может, ну она не может всю жизнь прожить в ожидании, когда народ проснется. Она решила... В общем она да, она поиграть в коллаборационистов, да. Ну, бывает же такое, бывает. Ну, вот представьте себе, Советский Союз был бы захвачен фашистской Германией. Но долго бы выдержали, если весь Советский Союз, вот весь фашист. Ну, предположим, в 1941 году э, Советский Союз не заключил бы договор с Японией, и Япония в 1941 году вместе с Гитлером напала на Советский Союз, зашла в миллионная квантунная армия, ну, квантунская, это писец называется, да? вот Советский Союз, там, половина Японии оттяпала, половина э, Гитлера. Сколько бы времени прошло, прежде чем все эти коммунячие там, э, крендели, да, э, переобулись и стали фашистами? Минут 15, ну, может, 25 от силы, да, то есть они, конечно, они были там, блядь, за родину, за Сталина, пока Сталин был. А не, не стало бы Сталина, все, что дальше было бы? Остались бы он вот такие, как дедушка мой остались. Да? Они бы, может, там партизан пошли, сражались бы и так далее. Вот такие были бы. А вся вот эта вот шобла, которая там, Терешковы, все эти, блядь, они там были бы все сразу. Поэтому что вы? А, прошу прощения, да. Так что нужно прежде всего смотреть на себя. Мы-то что сделали? Кто может Машу Барону обвинить, тот, кто сам ничего не делал палец о палец, чтобы свергнуть Путина? Ну я могу обвинить, да? Я жизнь свою положил, чтобы эту гниду снести. А другие, кто могут себе позволить такую роскошь, блядь? Так. так. Вячеслав много ли в Ницце бывших участковых и ну, Я, во-первых, не живу в Ницце, начнем с этого вы можете зайти на чат какие-то ницы да и узнать много ли там участковых и чеповцев нужно срочно набирать миллионный митинг и путина снести нет вопросов флаг в руки я с удовольствием да Госдум приняла закон о всероссийской минуте молчания 22 июня. Я думаю, что лучше минут молчания перенесли бы на 22 апреля, потому что это как раз день скорби по России. Посмотрим, что будет. Психолог обвинила Путина в госперевороте. Это, я так понимаю, Наталья Ш. Шукова в эфире программы «Место встречи», но я не смотрю НТВ, поэтому не знаю, что это такое. Вот пишет тут НТВ, программа «Место встречи». Ну, да, госпереворот только Путин давным-давно совершил. То, что сейчас происходит, это не госпереворот. Госпереворот совершен давным-давно. А сейчас так, это уже в рамках того совершенного госпереворота. Так. Когда революция, спрашивает, ну У тебя никогда. мы свою революцию делаем, присоединяйся, присоединяйся. Просто ей звонили с канала Штаб, она так орала, что Навальный гад, ужас просто, а так я с вами согласен, конечно. Ну, каждый фрай высказывает свою точку зрения, да. Я просто говорю, те мотивы для меня абсолютно ясны, которые побудили ее так сделать, вот и все. То есть это мотив чисто личные. Я боюсь, что нам не победить эту пляшевую мразь. В России остались одни пингвины. Ну, время в любом случае победит. В любом случае победит коронавирус, в любом случае нефть падающая победит, Разрушенная экономика, в любом случае победит новая информационная эпоха. Так что мы тут не одни борцы с Путиным. Так. Мальцев без крови невозможно свергнуть Путина и его дружков Все богатства у них Кровь, богатство, как-то у вас все смешалось Нужна сила, понимаете? Сила, выражающаяся в а, массе людей Вы представляете, вышло на улице 10 миллионов человек Ну так я образно говорю, да? Ну в Москве, допустим, вышло 3 что, будет Путин по 3 миллионам стрелять, что ли? Нет, никогда не будет. Во-первых, он может отдать любой приказ, как Чавушевску, выполняться этот приказ не будет. Во-вторых, вы говорите про богатство. В чем эти богатства выражаются? В деньгах? Ну, вот представьте, вышло 3 миллиона человек. Забрали банки, как обычно это делается, госзнак, который печатает деньги. И какие богатства-то Путин? Дворцы сраные, которые на Лазурьном берегу, он ими воевать будет, этими дворцами? Откуда богатство? Богатство у тех, кто вышел и взял его. Понимаете? У экспроприатора богатство. А не у экспроприируемого. Точно так же, как сейчас, у народа нет ничего. Потому что у него богатство экспроприировали. Нет вопросов. Выходите, и все будет. Богатство у них. Какие? Бумажки у них есть? Странные акции, блядь. Ну пусть они их свернут вот, и себе засунут в одно место. <звы> Главная сила сейчас – это люди. Все. Пока нет другой сил. Пока информационный мир не дошел до такого состояния, когда можно обойтись без людей. Вячеслав, можно ли постить твой ролик ВКонтакте? Не будут разыскивать меня путинцы за это. Могут, поэтому, если вы хотите постить ВКонтакте, вы должны сделать аккаунт какой-то через VPN, левый, да, там, то есть через интернет найти номер телефона там какой-нибудь или еще что-то. Ну, то есть я не знаю просто, как ВКонтакте а, делается аккаунт, через что. И все, и сделать левый аккаунт. И Путин рассказал, что в советское время его обсчитывали, но он не скандалил. Представляете, какое ничтожество этот Путин. Он там стал скандалить. Почему? Потому что ну, вначале он молью просто был, ничтожеством, да, поэтому не скандалил. Потому что он нахер сказал, слышь, мальчик, иди вон отсюда. Потом он стал КГБшником и боялся скандалить. Ему говорили... Ты там КГБшник, ты не должен принимать там в склоках участие. Если на тебя пожалуется, тебе писец. Ты ни в коем случае с своей женой не должен там никак ругаться, потому что если она пожалуется, тебе писец. Не говоря уж там про развод и прочее, прочее. Вот он там ходил такой, мышь, блядь. представляешь, боялся там. Вообще-то он там боялся. Вот в советское время, э, время-то чего так можно было было сделать, обманули, обсчитали, ну и пошел. Меня каждый день не обманывали, а уж если обнаружил, ничего такого серьезного не было, предпочитал лучше не связываться без скандала, лучше себе, дороже, представляете? То есть, ну вот ноль абсолютно, то есть сам человек подчеркивает, что он абсолютный ноль. Да? И вот этот ноль поквитался, представляете, закомплексованная вот сволочь поквиталась с целым народом и с целой страной за то, что всегда была унижена, за то, что всегда его обсчитывали, за то, что всегда понукали и так далее. И видите, теперь он обсчитал всю нашу страну со сроками с этими, обнулил всю страну, Понимаете, я вот в авторском своем канале написал выражение «минима, нихель, проксима», что обозначает «минимум», ну, «минимум», вот это вот, «к ничто ближе», действительно, «к нулю то есть «к ничто» — это значит «к нулю ближе», да? вот этот «ноль» Вова, который «к нулю ближе», да, он Пытается сейчас обнулить всю страну Пытается обнулить свои сроки Пытается э, Все что до этого было Обнулить и чтобы сказать А ничего не было, я все заново Вот он, я новый пришел к вам Так Страна терпила, тебя обманули, ну и ладно. Да, и эта модель терпила навязывает с самого верха. Конечно, я об этом тоже говорю. Вот вы правильно а, подметили. Это очень, очень важная такая тема. Я говорю, вот в советский период мент, который оказывался терпилой, он не получал потом ни погон, ничего. То есть, вот когда я работал участковым, то у нас принято был помалкивать. Вот у меня в первый день работы резанули по руке ножом, что мне сказали? У -у -у, старые дежурят, как слышно, ну, я нахер. Забудь, все представить. Ножом сарахнул товарищ, говорит, да забудь, что ты, это раз что ли будет, это ж миллион раз будет. И все, и я ну, как-то это понял, что это бесполезное занятие куда-то, чего-то, я так посоветовался там со старшими товарищами, они а мне скольнее, не надо ничего. Моль делит на ноль, да. Путин назвал Ходорковского жуликом и окружение которое было замешано в убийствах, вот пишет. Да, и а другие Пишут так, Путин назвал Ходорковского жуликом причастным к убийствам. Видите, как вот замечательно путинские СМИ. То есть он сказал то одно, на самом деле, чтобы к суду не подтащили, что компания была замешана в убийствах, да. А в результате, значит, тень на плетень навел. Ну, я понимаю, для чего это он делает, потому что Ходорковский выступил и выступает очень активно имеет средства для борьбы с Путиным, поддерживает эту борьбу, да, то есть, в общем-то, можно сказать, молодец. А Вове, конечно, это сильно не нравится, и поэтому международный преступник, убийца, изменник, ликвидатор русского народа, вор и разрушитель Вова Путин, Обвинил Ходорковского в чем-то. Можете себе представить? Это просто, ну, я не знаю, это высочайшая точка наглости. Помните, сверхнаглость был такой, Насрать под дверь соседа, позвонить и попросить бумажку. Вот это еще наглее, понимаете? То есть все знают, кто такой Путин, и его Путин так себя ведет при этом. Там что-то еще высказывает. Ну, это для ваты, понятно, риторика. Но меня, я говорю, это совершенно не интересует Что он там говорит про Ходорковского Меня интересует, почему он так завелся Значит, Ходорковский на правильном пути Значит, на яйцо он ему надавил да? Путину, раз тот так серьезно завелся Это очень интересно Ходорковскому нужно это проанализировать И надавить еще сильнее на это яйцо Пока оно не лопнет, блядь, Кащеева И вот про бизнес он начал рассказывать, что сейчас хороший, что он мог бы обрушиться, но что там ведут себя безответственно. Но это не так, да. Это очень смешно, конечно. И вот рассказывает о том, что инвестиции в 2000 году был миллиард долларов, а сейчас 540 миллиардов. В 2000 году в основном были внутренние инвестиции. да, У людей было много денег, чтобы самим можно было вкладывать это, во-первых. А во-вторых, сейчас 540 миллиардов. Какие то инвестиции? Это что, Apple инвестирует в Россию? Кто инвестирует? Сечин инвестирует, Симченко инвестирует, Путин инвестирует. Те деньги, которые они вывели за бугор, а потом притащили из-за бугра, как уже а, отмытые деньги. Ралдугин, блядь с Вот кто инвестирует, кто может и больше, чем 540 миллиардов, уперли-то не сколько. Путин заявил о приоритетности законов России в деле Калве. Я даже обсуждать это не буду. Практика показала, что 20 лет в России нет законов, в России есть Путин. Так что цитат сегодняшнего дня. 20 лет в России нет законов, в России есть Путин. Все, поэтому какие тут э, приоритетность законов по делу Калви? О чем речь вообще? Какие безумцы могут в это поверить? Так. Вячеслав посмотрит 6 тысяч человек, а подписаны мало. Это говорит о том, что народ сыт подписываться. Я не знаю, где вы смотрите э, в прямом эфире. Сейчас я не знаю, сколько смотрит. Ну, 6 тысяч точно смотрит. Э, подписаны 60 с лишним тысяч. Э, сейчас только остановится эфир. Если вы зайдете заново, то вы увидите, что там будет пятнадцать сразу же. И подписаны мало. 6 тысяч смотрят, а подписано 60. Не знаю, как, как считать. Мало это много. Я понимаю, что хотелось бы больше, чтобы было подписано. И что люди боятся, я тоже понимаю. Сегодня Рождение рождения, Аркадий Север, Слава, ты подседал на нее Нет, я как-то миновал. Я знаю песни о Аркадии Северного, но как-то это было без меня. Все так, ну, слышал э, где-то у кого-то. У меня лично никогда не было. Я э, всегда э, слушал там, я не знаю, Битлз, Пинк, Флойд, Ди Пепл, Юрахип, Квин, конечно, вот Черт, Мальцев продолжает вещать для хомячков, интересно. То мне говорят, что боевики Мальцева сидят по тюрьму, то оказывается хомячки. Вы как-то определитесь там эти ублюдки, хомячки мы или боевики, или террористы. Вы как для себя там решить или одновременно у вас там получается так? Кудрин допустил рост бедности в России. Я очень удивился, если бы он допустил рост богатства в России. Да, Ни одного шанса при Путине России стать богатой или народу обогатиться. Вот спрогнозировал, спрогнозировал, пишет. Прогнозы это тогда, когда есть другие возможные варианты, а когда нет других возможных вариантов, как можно прогнозировать аксиомы. Это аксиома, то, что народ будет беднеть только. И все. Конституция 74-го года без КПСС, Айда и ВСР. Ну, наверное, вы имели в виду Конституцию 77-го года, 7 октября, да? И, и вот вы. Как представляете себе конституцию СССР без КПСС? А без КПСС СССР сможет существовать? Нет, конечно. Понимаете? А КПСС сейчас возможно? Невозможно. Так может быть и СССР невозможно. Вы включите голову, подумайте. Вы можете вернуться назад, вы можете создать Российскую империю. Вот Российскую империю сейчас легче создать. Видите, Путин ее создает, чем СССР. СССР гораздо сложнее. Все будут противиться созданию СССР. Понимаете? Так что не теряйте время не даром с этим СССР. Все. Уже, так сказать, и косточка уже не найдешь этого СССР. Понимаете? Нету. Потому что время линейно распространяется только в одну сторону. Что бы вам там не говорили физики, может быть, в физике и в математике это очень легко описать формулами, но в жизни не опишешь этого да, формулы. В жизни только вперед, из песней. Да. А впереди что? Впереди информационный мир. Ну и куда вы пристроите в информационном мире этот свой СССР? А? Куда? Глупость говорить. И самое главное, что это вредная сейчас глупость, очень вредная. Володин поручил аннулировать пропуск депутата, который не прошел карантин. Блять, Обнуляют, аннулируют, жуть какая-то, поперл их на нули. Я так понимаю, что депутаты не пускают не потому, что он карантин не прошел, да, а потому что он там что-то может, шухер какой-то навести, поэтому решили его пока не пускать. Вот. И Путин наградил Виксельберга орденом Александра Невского. Это вот когда этих ватников, да, там каких-то нодовцев будете перековывать, вот такие вещи им рассказываете, да? То есть, кому там? Кто сейчас Гагарин современного мира? Это Виксельберг, это Дерипаска, вот они, Гагарин современного мира. Поэтому, ладно. Мишустин заявил, что ситуация в экономике под контролем президента и правительства это и страшно, что она под контролем. Если бы она была бесконтрольная, ситуация, если бы не было президента и такого правительства, то, может, мы бы тогда как-то выкрутились бы, так не выкрутимся точно с такими товарищами, которые уже 20 лет доют России, уничтожают ее. Мишустин изменит последнюю реформу Медведева. я даже не знаю, какая это реформа Медведева и похер. Потому что понятно, что Мившустины, Медведевы, блядь, Кудрины, Пудрины, все это Путин. Это все одна шобла, которая ведет Россию в ад. Прям прямиком в ад. Мишутин рассказал о, о предложении России продлить сделку по ОПЕК. Ну, сейчас будут там много чего рассказывать. Да, надо посмотреть. Надо сказать, Мишустин, как в том фильме, помните, там негр говорит, покажи мне деньги, вот так и Мишустин. Вот много ты рассказываешь, паренек. Народ, ты покажи деньги, чтобы они у этого народа в кармане были. А что вы там с ОПЕК решаете, вообще насрать? Я думаю, что во многих странах мира даже люди не знают, что это такое ОПЕК. И правильно делают, что не знают. Но если у них не будет денег в кармане, то никто не будет знать, кто такой премьер-министр. Потому что он в тюрьме окажется очень быстро, как он в Южной Корее. Да, их периодически то расстреливают, то в тюрьму сажают. Но сейчас уже не расстреливают, а может быть и зря. Сейчас просто в тюрьму кидают. И пандемия коронавируса. Вот Мишустин обратился с призывом к, россиянами, к россиянам. С каким призывом? А что Путин призывает? Теперь Мишустина этого назначили. Он теперь призывает. Мишустин там каких-то других назначил. И они призывают. И все куда-то кого-то призывают. Жесть. В Кремле рассказали о влиянии коронавируса на режим Путина. Но пока нет особого влияния. Надо, чтобы был. Конечно, ситуацию надо раскачивать. И немедленно. немедленно. И коронавирус тоже в помощь. «После Путина необходима денежная реформа, чтобы твари, наворовавшие спиздиллион денег, остались с пустой бумагой, да и курс станет нормальным». Ну, они же не дураки, что же вы думаете, они в российских деньгах будут держать? Конечно, нет, в валюте в основном. Если полковник Захарченко то из-за того, что дебил, да? ну, или, может быть, из-за того, что это какая-то малая там часть денег, остальные все-таки за бугром, да? Вот. И, конечно, безусловно, не только денежная реформа, но и гражданская реформа должна быть, да? то есть смена паспортов, но не простая смена паспортов, да, там пришел и все, то есть пришел, подтвердил, что ты никак с этим режимом не был связан, не получал от этого режима бабки какие-то бюджетные, да, не голосовал там в качестве председателя, секретаря и члена комиссии, не был членом «Единой России», все, получил общегражданский паспорт. Если вдруг как-то оказалось, что ты лицо подлежащее иллюстрации, получил вол волчий билет, все. Общегражданский паспорт – это карточка и личный номер. То есть ты приходишь и можешь с этим личным номером, он везде забит, да, можешь делать покупки, все, что, все, что хочешь. А вот лицо подлежащей иллюстрации не может, оно поражено в правах. И много чего не может покупать, да, не может продавать. Ну, в общем, живет в тех условиях, которые предложил Путин для, на, для нас, для всех. Они хотели так жить, надо им эту жизнь устроить. То есть, вот подверженные иллюстрации должны жить в каких-то путинских условиях, в зависимости от вины, кто-то 5 лет, кто-то 10, кто-то до конца жизни. Так. И чем дальше, кстати, тем строже мы должны с ним поступить, потому что сейчас вот те, кто организует это голосование, что же их только иллюстрациям что ли, подвергнут? Просто там что-то они не могут покупать или куда-то не могут ходить, да нет, там и цик с глазами по жизни за это должен быть. Представляете, узурпация власти окончательная вообще. Полная и окончательная победа фашизма в России. Да как с фашистами поступать? Именно так и надо поступать плохо, да? «Коронавирус помешал россиянам провести крестный ход против коронавируса». Это в Липецке вот эти вот сумасшедшие отказали им в том, чтобы они ходили там с крестами, потому что коронавирус. А с крестами они ходили, хотели ходить против коронавируса. И когда меня называют православным, я не против, я крещенный, да, православный, но как можно меня вот с этими людьми объединять? Да, вот эти вот, которые против коронавируса крестный ход хотят устроить. Наверное, наверное нет. Все-таки мы абсолютно разные. И еще раз напоминаю, что под видео есть описание. Там ссылка на YouTube-канал с мультиками. Там есть и новый мультик, который вы не видели. И заходите туда, заходите на... Мой канал в Телеграме, авторский канал Вячеслава Мальцева, там тоже есть ссылка. И берите э, с Ютуб канала э, вот эти мультики и распространяйте их. Они очень доходчиво, так сказать, до, до главного э, докапываются. Слава, а ты смотришь ролики Навального? Не, не смотрю, я а чего мне смотреть? Я так все знаю. Зачем? Что нового я могу там для себя почерпнуть? абсолютно ничего это вата должна смотреть каждый день ролики навального чтобы перековываться чтобы становиться нормальными людьми да? а я мне -то чё, я, я, я и так нормальный человек поэтому я трачу время на работу и, чтобы подготовить вам эфир чтобы там, связаться с соратниками чтобы какие- то вещи провести там, и так и далее там, какие то дела сделать у меня на это просто нет времени. Да и я не думаю, что это необходимо. Я уверен, также и Навальный не смотрит ролики Мальцева, что он новое может из моих роликов увидеть. Коронавирус запретил крестный ход против себя, да, в Югре, в Югре произошла авария на магистральном газопроводе, меньше чем за полмесяца, ну за полмесяца будем считать, это вторая очень большая авария на газопроводах, может быть это совпадение, да, но обратите внимание, Первая авария в Пермском крае, очень серьезная, все возбудились, ФСБшники бегали как сумасшедшие, кстати, сейчас тоже бегают как сумасшедшие, да, там всякие МЧСники, хер знает кто, все летали, бегали, прыгали из-за этой аварии 26 февраля, которая была, устраняли аварию аж до 3 марта, я думаю, что, может быть, и до сих пор не устранили целиком. Сейчас вот в Югре та же самая ситуация происходит, тоже... Пожар, тоже там все бегают, все прыгают и так далее. И напоминает это, в общем-то, некие события. Я думаю, случайность это, что газопроводы взрываются. Ну, надо подождать и посмотреть. Ну, что-то вот подсказывает Нюх мой, что не случайность. Так же, как, помните, подсказал Нюх, что а, эти... Деревяшки всякие сгорели там под Красноярском, не просто так. Да, там же до сих пор возбуждено уголовное дело, разыскивают неизвестных, которые все это спалили. И здесь, я думаю, надо как-то понюхать, там тоже наверняка какие-то будут уголовные дела и будут тоже искать каких-то неизвестных. Так что будем поздравлять людей в день партизаны подпольщиков, я думаю. Вот, в Саратове на теплотрассу упал башенный кран. Прекрасно, без всякого обнуления, да, блядь, башенный кран, ёпс, обнулил. Причем новость регионального значения. Вот если бы я не был с и не заходил бы на саратовские новости, я бы никогда об этом не узнал. То есть, если раньше башенный кран, который перебил теплотрассу, это новость федерального значения, и там в Яндексе в топах она да все эти ну по крайней мере происшествия то и этой новости вы там не увидите ну упал кран да сейчас каждый день краны падают в сквере на астраханской начали строительство представляешь анют слышала ну, то есть, вот этот вот сквер, который через всю Астраханскую идет, да, вот, на Рахова такой сквер и на Астраханской Саратов очень гордился. Там ставят часовню, блядь, как они затрахали этими часовнями. Вот я как православный человек говорю, возьмем власть, вернусь в Саратов, вот этих попов заставлю вручную, блядь, разобрать и на себе все перетаскать. Вручную все разберут. И вместе с блоками, которые там в в основании находится все будут таскать на себе без машин без кранов без ничего затрахали уже все парки засрали в Саратове вообще все парки засраны блять этими их церквями да опомнитесь а блять был какой-то да вообще жуть какая-то только -то занимают Контролер а, метро впал в кому из-за безбилетника. Ну, то есть, безбилетник толкнул контролера. Еще 7 марта, говорят, это было на станции Теплый Стан. А вот, 18-летний пассажир толкнул, контролер упал, все, и впал в кому. У а, а, Женщин-контролер получил травму головы. Вот я обращаюсь к разного рода контролерам. Да? по-разному можно к вам относиться с уважением, без уважения но я понимаю, что вы все люди и не виноваты в том, что происходит в этой стране, я хочу всех вот ваших, всех контролеров как помните, у Репина крестный ход, там, чувак с палкой пытается коллегу остановить, не надо ну вы-то за что боретесь, контролер ну выполняйте свою работу, но не сверх того ну идет он, посылает вас нахер, ну пойдите нахер по-другому отнеситесь не принимайте это близко к сердцу, не вас он посылает нахер, посылает он нахер метрополитен со всеми его начальниками, со всей сволочью и все, ну а вы что к ним не так же относитесь? Вот вы контролеры, вы что не так же относитесь к своим сволочам этим? Ну и уступите ему, зачем вам с ним сражаться, зачем вам кровь мешками проливать, зачем? Ни в коем случае, ну, вот упала, разбила голову, упало в кому, потом сейчас на всю жизнь инвалидом останется. парни 18-летнего посадят, можно было просто отойти в сторону, и ничего бы не произошло. Ничего бы не случилось. Что так принципиально было вот с этого парня содрать копеечку? Ну если так принципиально, ну пойди с Путина, сдери те миллиарды, которые он ворует. Ну что же вы делаете люди? Так мне это обидно, блядь, безумно обидно. Слава те, кому в 36 году будет 50 лет, себя заднательно жить, пройдет при нем, прием, прием, прием. Леонид, мне в 36 году будет 72, можете себе представить, 72, блин. И я не имею никакой надежды дожить до этого 36 -го года, понимаешь? Поэтому, ну для меня это чудовищно, вот для меня это смертный приговор. Вот это голосование за эту падлу, это смертный приговор Мальцева, понимаете? Власти Турции рекомендовали перенести туристический сезон. Как перенести туристический сезон? На зиму, что ли, собираются перенести? Вообще чушь какая-то. Давайте перенесем туристический сезон. В не, не на неделю. Да, землю землю пустим в другую сторону, да, или там <свят> <свят> по другой орбите, бля. Жуть, конечно. ВОЗ объявили пандемию, ну, в общем-то, это уже было известно два дня назад. Сейчас вот информация везде такая идет, что. Как-то тогда объявили, а сейчас вот еще до, до объявили, да. Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом, она Рита Уилсон, да, я всегда вспоминаю тот фильм с Томом Хэнксом, где у него мяч был, помните, он там на необитаем острове, и мяч фирмы Уилсон, и он звал его Уилсон, этот мяч, а жена у него Уилсон. Очень смешно было для тех людей, которые это знают. И что я могу Тому Хэнксу, мне очень нравится, он как актер замечательный, конечно, прекрасные роли. Великолепная совершенно Хорошая жена Все что нужно человеку Чтобы встретить старость да. Надеюсь у него это получится Так что желаем здоровья и выздоравливать Кстати я сегодня Сергею гор Пытаюсь целый день дозвониться и у меня это не получается Хотел у него про здоровье выяснить Про его коронавирус да? Видите как это Сейчас, кстати, Трамп э, внес запрет на э, въезд из Европы на 30 дней. Такого не было вообще в истории человечества, чтобы из Европы нельзя было бы въезжать в США. Наоборот, милости просим всегда. В связи с коронавирусом на 30 дней запрет, я думаю, что будет продлен. Фильм «Изгой» пишут. Да, «Изгой», «Изгой». Да. Вилсон уплыл Ну не надо так говорить Я тоже сегодня об этом думал Не надо это очень как-то Дай бог ей здоровье, Пусть никуда не уплывает Премьер Италии Объявил о прекращении Всей коммерческой деятельности В стране Представляете Россия может прекратить всю коммерческую деятельность Италия может видите, Россия ни в коем случае То есть работают только продуктовые магазины И аптеки ну, в России, если будут работать только продуктовые магазины и аптеки, то за счет чего люди будут кушать, да? В Италии понятно, что тот, кто не ходит на работу, получает зарплату. А в России что будет получать? От кого? От Вовы Путина? Сейчас с коронавирусом еще придумают налог на коронавирус, да? Там, если ты не заболел, платишь вдвое. Если заболел, то плачешь только половину. Не то, что тебе платят. И заболел только плач половину. А не заболел два раза, потому что не заболел. Так. И э, Саудская Аравия готова продавать тройные объемы нефти в Европу по 25. Ну что я могу сказать? Я недавно был э, в Гульжуане в Аларисе, в Гульжуане и видел, что оба дворца Саудовского короля залиты э, светом. Что говорит о чем? О том, что там высокие особы находятся. Да? То есть, они приехали что-то почерикать. Ну, не зимой же они приехали отдыхать в Гольжуан. Да? Поэтому, я думаю, ну, король в не очень хорошем состоянии, навряд ли он сам туда приехал. Значит, Саудовский принц Приехал главный Ну потому что такого шухера Там не бывает Если приезжают какие-то шмоньки да? Там масса приезжает, шмоньки Ездят на всяких Там этих На чем они ездят? Они Кто? Ну вот, саудит Там с саудовскими номерами Какие-то большие машины я уж... И из памяти, что там за джип-то У них какие-то два огромных не, не хаммеры, там какие-то два огромных джипа стоят. Mm -hmm, я я не, знаю, не понимала, помнишь? Какие ну там какие-то. Я не помню, их просто там ну, какие как на надо стоит, сфотографировать. Да? А? да, там такие два танка стоят у них. И это. Ну и всякие, конечно, там. Феррари, там, это вообще говна Навалом. Вот, то есть, ну, это какой-то шмурзяк, там, приезжает, ездит, а и ради них кто-нибудь иллюминацию будет включать, нафиг они нужны, а здесь прям все. Так что, я думаю, что договариваются, очень серьезно договариваются, и 25 долларов за баррель, это даже многоват. я думаю, что они могут... Шибить. Помните в прошлый раз, как они шибли И об этом я говорил, если вы помните, в 2014 году, как раз в это же время, в марте 2014 года, когда поехал Обама к Саудитам, и я вспоминал, как опустили Горбачева, когда нефть сделали по 3 доллара за баррель, да и вот. И я говорю, что сейчас будут делать то же самое. Ну, может быть, не по 3, но надо взять, кстати, эти видео, показать людям, которые не видели. И вплоть до 1 апреля я говорил о том, что цены на нефть будут значительно падать после встречи Обамы с саудитами. Так оно потом и случилось, да, цены упали. Вот, поэтому сейчас тоже совершенно очевидно, что будет вестись такая война. Волк там хотел заручиться поддержкой саудовского принца, но заручился. Как обычно всех переиграл. Так что мы видим, что Иран также снижает и Кувейт готов, Не то же готов, уже снизили цены на нефть и Арабские Объединенные Арабские Эмираты ну худо-бедно там тоже какой-то кусочек да, добывается нефти является нефтедобывающей страной тоже участвует во всем этом обратите внимание Иран антагонист Саудовской Аравии а цены на нефть сбросил быстрее еще, чем саудиты. Да? И Ирак тоже вроде казалось бы с Ираном там не сильно дружит, тоже цены скинул. Кувейт тоже как-то не пришей к одному месту. Да? То есть у всех друг к другу определенные претензии и занимают ту или иную сторону, но все заняли одни и те же окопы. И эти окопы против Вовы. То есть эти окопы на понижение цены на нефть. А Вову говорят, всех должен переиграть. Посмотрим, как у нее это получится. Торги на бирже США остановлены сегодня были из-за падения на 7%. 10 минут торгов не было, потом торги начали снова и упал еще... До 9% процентов падения Потом снова остановили Ну, в общем, так сегодня целый день развлекались Останавливали и запускали Это когда, да, какие-то подъемные машины Херово работают, да, там Что-то не так наматывается То пытаются вверх-вниз их там запускать Останавливать, да, чтобы как-то там Что-то растянуть Помните, как с магнитофоном тоже Когда кассеты зажевывал Там туда-сюда надо останавливать, протягивать Не получится как бы они ни останавливали торги, цена не на торгах появляется, она объективная цена сейчас. Она зависит от того количества, которое добывают, но еще больше она зависит от того количества, которое предлагают. Поэтому если предложение превышает спрос, цена будет только падать. Это, в общем-то, логика любой политэкономии да, нормальной, разумной, а не лженауки, которую сейчас через фьючерсы пытаются вчехлить, да, то есть вчехляют именно лженауку, что вот, вот это вот так, и цена там будет расти. Да не будет она расти, если кризис перепроизводства. Откуда же она будет расти? Индонезия под давлением США отказалась от покупки 11 истребителей Су-35, да, я не знаю под давлением кого отказался. Индонезия просто кинула. Договоренность какая? Индонезия заливает Россию этим маслом своим, да? А в обмен получают всякие истребители, ну всякую херню, чтобы денег не платить, чтобы наживать побольше. Володин и все прочие, кто пальмовое масло собирает. Обратите внимание, Индонезия у нее сейчас это, ну как это сказать? Пик, да? То есть рост такой, 43 миллиона тонн пальмового масла в год. Кому 43 миллиона можно деть? Куда можно деть 43 миллиона? Только в России. Миллион двести России сейчас сожрала за прошлый год. Ну, А там 43 миллиона. Представьте, сколько жрать и жрать. ртом и жопой можно жрать. А на что-то надо менять, путинцы не хотят денег за пальмовое масло платить. Зачем? Они же понимают, они покупают техническое масло, из которого делают гуталины. Платить за это говно еще деньги, что ли? Да пошли они нафиг. Вот они говном самолетами своими расплачиваются. А те тоже прикинули, скажут, нифига себе, они страну посадили уже на это пальмовое масло. Все производство работает на этом пальмовом масле, никуда они не денутся, будут платить бабки. Опять всех переиграл. Вова. Напоминаю, ссылка на YouTube-канал с мультиками под видео и на моем телеграм-канале, э, авторский канал Вячеслава Мальцева. И так... Ага. Лукашенко выступил, значит, после того, как упал в обморок, говорит, это слухи, не, не надо паниковать и так далее. Но про, про коронавирус, он говорит, не надо паниковать, а не про то, что упал в обморок. Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы, вот меня просили прокомментировать. Ну, я так понимаю, что обвинили его в сексуальном насилии, что он не смог защититься в суде, и присяжные признали его виновным. Что там было, я не знаю на самом деле. Да, ну вот э, изнасиловал какую-то женщину в 2013 году, принуждал еще к две, 2006, да, в 2013, в сейчас какой, 20-й год, да. Что-то странно, да, как, какие, да как, какие ваши доказательства, как можно доказать вину человека, да, в, когда он там что-то делал в 2013 году. Я вообще сомневаюсь, что это было так. Вот, там огромное количество голливудских звезд бросились и рассказывают, что он их принуждал. А разве вы не этого хотели? Ну раз не так? Разве не так карьеру они там строили всегда? Но эту систему строения карьеры была. Они построили себе так карьеру, а сейчас они недовольны, говорят, не, а что же это такое, это неправильно, блядь, а что же вы тогда на это соглашались? Это очень напоминает также, вот сейчас э, те люди, которые там поддерживают Путина и так далее, когда он рухнет, все это рухнет, и там находящиеся наверху будут кричать, ура, вперед, э, мы самые главные э, революционеры, мы против Путина, а тогда что вы? Поддерживали-то весь этот режим. Вы что, не знали, что это так? Это так же, как временный комитет с князем Львовым, который там в 1917 году, 12 марта образовался. Вы что, не знали, что есть царизм, монархия, что есть абсолютизм? да? Вы как, в другом мире, что ли, жили? Вдруг пришли, такие, нет, мы другие. Мы с Николашкой никак там, на одном гектаре не сядем. Ну, если бы другие, тогда изначально нужно было быть другими, изначально а, противодействовать, да? Делать славу, народ что делать, и что будет с ростом цен на продукты в России? Да будут грабить, и все, что. Народ что делать? Революцию делать, восставать. Есть какой-то другой вариант. Только восстание, все, нет другого варианта. Причем сейчас совершенно неважно, даже победит народ или не победит. понимаете? Ну, как, а мы не победим, да похую, понимаете, в восстании только единственный путь, вы уже проиграли, у вас уже все равно ничего нет и скорой жизни не будет. Жуть конечно. Коалиция США подтвердила гибель трех военных, при этом значит, сами шарахнули 18 бойцов иракских шиитских формирований и прибили, в общем там развлекаются по полной программе. В Сирии военнослужащий погиб в ДТП, ну классика, российский я имею в виду. это классика. Так, напоминаю, что вы смотрите канал «Народовластие», программу «Плохие новости». Посмотрим, сейчас Вчера я донаты не зачитывал Значит, я тогда за Сегодня и за завтра прочитаю С вашего позволения То есть, за вчера, не вчера. А? Позавчера на студию тоже не читал А, да Андрей, на мелкие расходы, спасибо Артур Эстен на усмотрение Укупник Аркадий, спасибо Аркаша, Анатолий Спасибо, художник Бемы Извините Днем написал донат Следующий будет А когда начался эфир Увидел, что люди стали подписываться на мультканал а, И что вы ссылку прикрепили А, а да, да, да, понял а, Так Понял Добавь тогда, что могут вопросы там писать под видосами. Пишите, да, вопросы там под видосами, очень хорошо. Аркодий, э, пожалейте через Коу, крепостная девка, которую заставили спать с тем, на кого барин указал. Абсолютно точно, вот так здорово вы сказали, Аркодий, никто так не сказал, честное слово. Ну да. То есть решили поженить. Никита Сергеевич решил поженить, блядь, и все. Крепостную девку фактически, да. За Николаева отдали ее замуж. Никита Сергеевич на свадьбе был свидетелем. Она привыкла, что есть какой-то барин, но чувствовал себя выше всех, потому что всегда ее барин это первое лицо. Леонид Славина жизнь. Спасибо. Так. Так, так, это я не буду зачитывать Спасибо художнику, огромное спасибо Вот, Салава Здравствуйте, Вячеслав и всем здравомыслящим Денежки на студию, спасибо Спасибо, Лев Невзорову задали вопрос Скажите, если бы Гагарин жив был Он бы тоже был депутатом Морозматиком сегодня На это страшный по мнению взору, вопрос У Невзорова нет ответа но, А я задаю этот вопрос э, Вячеславу Мальцеву Конечно нет Конечно нет, Гагарин был первый Первый, понимаете Не второй, блядь. Не, не Не первая женщина Там в космосе Он был первый и у него состояние первого, понимаете? Он бы, не, он бы никогда не подписался на эту херню. поверьте, никогда. Точно так же, как Говорухин э, говорил при Путине, что вот э, Высоцкий, б, б, Володя был бы с нами слышали бы что говорил Говорухин когда шел против Путина на выборы, что он говорил про Высоцкого что Высоцкого не хватает разорвали нахер этого пидора этого шпиона как он его называл так что все, все же это зависит от внутреннего состояния человека Гагарин может быть я я не знал его лично да, я не знаю то есть не оставил он столько там каких-то произведений, да, по которым можно было понять его характер. Но ясно только одно: что этот человек, который стоял на рельсах, был поставлен на рельс, он с них никуда ни вправо, ни влево не смог уехать. Он бы по этим рельсам пер. Никогда в жизни бы он не подписался на эту херню. Потому что она вне рамок этих рельс. Они сегодня опять упало, да? Да? Она и будет продолжать падать Так Сосед Терешкова У тебя очко старое Какой это смысл его ворвать? Это было, да. не, знаю, не а, а Как было, 10 числа, да? А, а это я читал, ты... да, да У нас тут ребенок рядом сидит сейчас. Да Про эти Очки да. Да. Да, это уже, Да, это уже был точно все, значит. И.. Как говорится, с таким настроением мы коровы нет. А не коровы, а слона. Слона не продадим. Да. Но не купим. Да-да. Слоника. Слоника не продашь. Да, с таким настроением ты слоника не продашь. Так, что-то у меня не открывается. Все куда-то ушло. Блин. Так, напоминаю, что вы смотрите канал Народовласти, программу Плохие новости. Напоминаю, что а, под видео а, значит, есть все наши кошельки, почты, что мы вот взяли, а, это, дали задаток, еще не взяли, да, дали задаток на студию на колесах и планируем ее брать в 20-х числах. Ну, как, как деньги соберем, конечно, но придется... Ну, то ограниченное. Ну да. Да, Винсент на студию, спасибо вам, спасибо Винсент Код вот, наоборот, после новости об обнулении Хожу с каким-то грузом в груди Не потому что Путин навсегда, а потому что все молчат Согласен с вами, вот точно вы подмечаете Что с нами случилось? Неужели наши великие победы не от героизма, а от страха своей власти? Да, как Фридрих Великий говорил, что э, солдат должен... Фельдфебели боятся больше, чем неприятели. Вот у нас получается так же. Даниил на студию, спасибо. Валерий СП, спасибо. Павел на студию, спасибо. Фелкон, блаженные изгнанные за правду. Спасибо. Я не знаю, где они, блаженные, там, на том свете. Леонид на студию, Спасибо. Иван Иванович Иванов, сообщите мнение о необходимости и возможности приглашения руководящих работников угорных профсоюзов, профсоюз ячейки народовластия, повесьте сзади себя призыв «Расскажи всем, о чем услышал». Да, хорошо, вот это хороший мысль насчет «Расскажи всем, о чем услышал». Да, спасибо. И спасибо, Андрей Мтищи, «Чем могу». Спасибо. Так. Татьяна Кувшин, всем привет. Немного, но от души на студии. Это уже 11 число. Спасибо. Валерий СП, тоже один. Спасибо. Джой Армстронг, спасибо. Нет налогом без представительства. Укусила белка в городском парке. Надо ли колоть вакцину от бешенства? Это было 11 числа. Конечно, надо, безусловно. А я одиннадцатого ничего не сказал, конечно, антирабическую сыворотку в городском парке Белка, какая угодно. Как я помню, у меня товарищ один раков ловил, нырял. И там руку надо было совать в норы, оттуда доставал раков. Зачем? Я не понимаю, так ловить. Ну, а там какая-то сволочь сидела, его укусила. И он тоже спрашивал. Меня, меня кто-то укусил. Надо колоть. Конечно, надо. Я, знаешь, кто там сидел в этой норе и тебя укусил. Тут уж никуда не денешься. Лучше уколоть, чем не уколоть. Федотов антифризов. Вячеслав Вячеславович, а не захочет ли скажешь? поднять цену на нефть, провоцировав какую-нибудь бяку у саудитов, к примеру, метнуть в них бомбой, с него станет. Цар... ну, в общем-то да, такое возможно конечно, саудитов он не будет лично сам бросать там, лукать бомбой да, а что-нибудь может он придумать такое интересное да, посоветовавшись с Ираном или, или подставив Иран, посмотрим да, такое возможно. То есть какие-то действия для того, чтобы поднять цену на нефть. Роман, сомнений нет, только наша цель – победа народовластия. Спасибо. Ленар Салим. похоже, вместо пепелаться пора землю покупать. Будем пережать потихоньку к вам, строить будущее здесь уже бессмысленно. Как это страшно звучит-то вообще ужас. Даже не представляете. Даже вот не могу как, как обухом по голове. Реально. Ненавижу имя Гарик. Нет вопросов. Спасибо. 10 числа. Аноним. Спасибо. И тоже 10. -го. Алексей Пантелеев. Огромное спасибо за вашу работу. На горючку Спасибо. Я не знаю, а дальше я читал. Там... Так, сейчас мы посмотрим. Александр, маленькая крошка, общий пирог. Передайте за 50%. Э, перейдете за 50%. А дальше должно пойти уже лучше. Спасибо. Валерий СП. Спасибо. Зеленый дракон. Спасибо. Александр Митюхин. Привет, Слава. Прошу вас назначить меня на должность главного палача предателей народа. Спасибо. Не вопрос. в. Только зачем вам это нужно? Палачом быть это очень тяжелое дело. Палачами пусть будут те, которые уже сейчас палачи. А за это они выкупят себе жизнь, по крайней мере. Я думаю, что это правильнее, чем вас-то подставлять. Вы-то ни в чем себя не запятнали, не забарали. Зачем вам такой страшный груз, я не знаю. Но будь по-вашему, если вы так просите. Евгений Зыркутска. «Достала ложь как своя, так и чужая. Она отнимает всю суть у окружающих вещей, которые небо предназначены для того, чтобы радовать наш дух. Желаю всем добра, ну а глухим, увы, две бедни не служат». А давайте глухим пожелаем слуха, чтобы они услышали. Спасибо. Шарапов на студию. Спасибо. Сергей Пронин, спасибо. Евгений, на студии интересно ваше мнение, полеты на основе антигравитации, человек, общество продвинется в этом вопросе очень скоро, конечно. Вы же видели, как антигравитационные эксперименты проходят, пока с небольшими какими-то предметами магнитное поле может что угодно поднимать, что угодно может перемещать. Суть физическая, так сказать, непонятна даже для самих физиков, но уже в качестве, так сказать, изделий присутствуют некоторые вещи, да? то есть уже люди, как это работает, не понимают, но уже изготовили изделия, поэтому я думаю, что осталось недолго ждать. Владимир Михайлов, примите не как помощь, а как участие на победу, спасибо за ваш труд, спасибо майор Пархимчик спасибо привет буфет называется привет буфет так и Кристиана спасибо это уже 9 число, Алекс знает, я читал уже спасибо большое. Так. Ага. Вячеслав, в чудо добивается Путин, демонстрируя видеоизменения в Конституции. Очевидно, он боится, но ну, какие же конкретные алгоритмы, уже свет наш президент? Ну как какие? Он хочет быть пожизненным президентом. Все, вот и единственный алгоритм. Все остальное это соус. А какашка ⁇ это то, что он хочет быть по жизни. Но президент был с самого начала, только мы не знали, в каком виде будет эта какашка. Да? То есть, то ли он там какие-то даст госсовету и сам какие-то полномочия особые, сам его возглавит. то ли это Думе даст полномочия и сам возглавить. Теперь ясно, что он решил не заморачиваться, а просто сам себя назначить навсегда. Вот и все. То есть сейчас это совершенно очевидно. Слава, кому революция, почти 6 тысяч зрителей и из 1,7 лайков. Впечатление такое, что остальные смотрят под одеялом в тайне от жены. Так и есть. Спасибо, что вы смотрите. Не в тайне от жены, не под одеялом. Я бы хотел, чтобы будущее было за такими людьми, как вы. Тогда это. Будущее у России было бы безоблачно. это было бы прекрасное будущее. Да здравствует такое yeah. будущее и да здравствует твой, чтобы вам здоровья, счастье всего самого лучшего. Да здравствует революция.